Я очень рад вас видеть, Михаил Никифорович. Я тоже. Мы стоят лет не виделись. Мы давно не виделись. Последний раз мне было очень горько и обидно. Был юбилей «Московской правды», вашей газеты, где вы когда-то были главным редактором. Писали, действительно писали очень смелые вещи про все эти машины, помню, у чиновников и так далее. А Горбачев бесился. Ребята, которые нынче возглавляют Союз журналистов, они сидели за отдельным столиком, пришли поздравить московскую правду Шода Молоджанова, нынешнего главного редактора. Включая, как я понял, Володя Соловьева. Неплохой парень оказался, кстати. Я с ним даже материалы делал какие-то. Но никто из них, нынешних руководителей Союза журналистов России, включая председателя, понятия не имел, что вот там в углу сидит Полторанин, который создавал их Союз. И слово вам дали где-то в самом конце. Тут все выступали они, а потом уже и полтора им встал и сказал, посмотрите сюда, ведь ваш союз создавали мы. Вы, баб Надь, сидела рядом ваша жена. В общем, замечательно все это было. То есть, замечательно для тех, кто помнит, и ужасно для тех, кто ничего не знает. Я подумал, надо же, как быстро все забывается. Пришел человек, который в ранге первого вице-премьера в те годы. 91 92 создавал вот эту самую свободу прессы, она была тогда, союзы, поддерживал ребят, не давал никого в обиду, именно так. И это забыто. Уже сегодня, сейчас. Прошло всего ничего, 30 лет неполных, а уже забыто. И Знаете, как тебе я... так горько стало тогда, да. обидно. Ты знаешь, а мне уже не стало горько. Почему? Потому что я привык и я понял, самую главную беду русского народа. Какая? Отсутствие памяти. Самая главная беда? Самая главная беда. Потому что там дороги, дураки там и так Или далее. Или самое главное, кто первый парень на деревне, мы привыкли мериться друг с другом. Отсутствие всем. памяти оно приводит к тому, что всякие придурки выскакивают и на них начинают молиться. А те, кто создавал какую-то базу, уже... У кого судьба за плечами да, уже и это... дело жизни. Им не нужно. Хорошо, вы когда рассекречивали архивы КГБ СССР, ЦК КПСС, ведь именно Полторанину Ельцин доверил святая святых Советского Союза архивы особую папку. Да, в том числе особую, в том папку. Числе особую <свят> папку. Совершенно секретные материалы. Все, что было в этой особой папке, вы же не вытащили на Божий свет. Вы же не сказали, что есть письмо Русакова о подлинных причинах смерти Сталина, патологоанатома Русакова. А я много не сказал. А почему? Вот именно почему? Я примерно из особых папок обнародовал процентов 10. Почему? А 90% я бы не обнародовал, потому что за ними стоят интересы государства. В особой папке... Секретные протоколы Молотова-Риббентропа, которые показывал Горбачев. Поход Жукова в 1940 год в Северную Буковину так и остался в особой папке. В мемуарах Жукова об этом нет ни слова. Где здесь интересы государства Сороковой й год? Страны-то нет, СССР -то нет, а мы все про интересы государства говорим. Ну, а почему пакт Молотова-Риббентропа – это не интересы государства? Почему... Скажем, когда э, Мюнхенский сговор ну, совершился, да? Да. Вот, это э, считается правильное дело. да? А когда мы заключили свое соглашение, когда все на нас плюнули, хотели строить с немцами, и нам надо выдержать было. Больше того, Сталин ведь даже э, собирался через Молотова э, передать некоторые районы Запада, Советского Союза немцам. А я... какие районы Сталин хотел отдать? Я слышал об этом. Ну, опять, э, скажем, Молдавия, там такие, не, не незначительные. Ну, то, что мы да, захватили. Да, и ведь это же э, тоже интересы государства, понимаешь? Плохо... Это интересы того государства, а сегодня, чтобы не делать тех глупостей, отдавать свои территории. Мы обязаны, как я считаю, знать про ту историю все, что можно знать. Но уж часто про Сталина можно знать все, включая его отравление. Понимаешь, ведь когда мы начинаем делить то государство, это государство, да. я тогда возвращаюсь к этой идее, что у нас у памяти нет русского народа. Сейчас не только у русского, сейчас стало у американцев даже... Что-то спр... с памятью моей стало, да? да когда начинает делить, что вот тогда это не так государство, и наше, тогда начинается низвержение тех прежних авторитетов. Смысл, что делается в США? Даже Колумба э, свергает с постамента Ужас. президентов старых тогда. Не вот. многие документы были ведь... В этих в особых папах тогда... Что вас поразило больше всего? О чем сейчас? Хорошо, 30 лет назад прошло. 30 лет. О чем вы сейчас можете рассказать? Что вас поразило больше всего? Убийство Сталина? Убийство Сталина мне так поразило. Меня поразило. Потому что, в общем-то, это ясно было, что человека нагитало, человека должны были убить. Чтобы не было Третьей мировой войны из-за евреев, высылка евреев. Да, ну, Третья мировая война. Сотни это? тысяч, но ну, кто простил Какие высылку евреев. из-за евреев, кто там бы начал войну? Ну как, евреев есть кому защищать, это не чеченский. Кто народ. их защитил, когда э, евреи э, плыли на своих кораблях, когда их везли э, вот, в Иерусалим туда, по да. Средиземному морю, а английские конверты или как они, крейсеры, их топили. Топили, кораб... да. Кто их защитил-то? А сколько погибло тогда, кстати, переселенцев? Да несколько тысяч человек. Никто их не защитил, нет. Просто нагнеталась такая обстановка, что внутри зрело. Вот. Люди устают от него. Так что вас поразило больше всего? Хорошо. Поразило меня, я сейчас даже не буду называть фамилии, да, поразило меня, когда жены писали на мужей, мужья на жены, а потом когда жена пишет на мужа, его сажает. Потом значит, она бегает и кричит, что это Сталин виноват, это партия виновата, это власть виновата. Или муж. Но опять без фамилии. Но почему? Люди на том свете. Ну, вот, Мария, как ее фамилия? Синявская. Синявская. Мария Васильевна, да. да. Вот она приезжала, потому что... Писала она на Андрея Донатовича Синявского. Конечно, я проговорился как-то... Бурбулису, что такие вот люди, ну, к примеру я говорю. Буковский тогда много. думал, что это есть. А и... Буковский, да. а Бурбулис Буковскому сказал, Буковский примчался сюда и говорит, покажи мне. Я говорю, я тебе ничего не покажу, я ничего не знаю. Как это, ты вот знаешь там, а им, оказывается, там нужно между собой бороться. Журнал «Синтаксис», который мы предполагаем, издавался на деньги КГБ при двух условиях. Не трогать еврейские корни Андропова раз и не полоскать Брежнева два. И они так. так контролируют диссидентов. Это Солженицын предполагал, о Синявских, Но он не знал, что Марья Васильевна писала. Он предполагал, что она на подписке. А то, что еще и доносы были жены на мужа. Так Андрей Донатович потом... был замечательный, я знал его. Это же целая история была. Потом он примчался да, я ему ничего не сделал. Он Буковский. добился Буковской встречи с Ельциным. Да, просился в архивы, по вашим следам. Да, Ельцин говорит, вот полтора и на просе день. Он опять ко мне. Я его послал, он мне полил потом, что вот я такой... Секрет. Вы тогда были первым вице-премьером, я правильно да, понимаю? Да, это? И тогда потом он сказал, он приехал Синявский с женой, с Марьей Васильевной, с этой, и она мне говорит, вот ходят слухи, что я писал на него, а он такой сидит... Старенький, с бородкой, с беленький, да, да, Андрей думаю, она его там бьет по, по ночам, да? Да он убьет, не бьет, она такая боевая. Да, мне показалось так. Да он умер вскоре после всех этих разговоров. Да-да, и, и сидит вот, э слухи ходят, что я писал на него. Вот вы там смотрели, вы прям видели или чтобы я писал? Я говорю, я ничего не видел. А почему вы Но... соврали -то? А? Почему вы соврали, вы же видели. Ну, зачем мне их э убивать его, Да. Да все равно он умер, он понялся. Иногда ложь во имя, во имя спасения. Ложь Никогда спасения. в жизни сам Синтаксис себя бы не прокормил. Они же небольшим тиражом издавали этот журнал. То есть, у меня и там много таких было. Меня поразило, Борис поразило э, хамство людей. Предательство. Ну, а кто еще? Хорошо, Синявский. А кто еще? Здесь понятно. Я об этом в романе пишу у себя в Русском Аде. А кто еще? В Русском Аде я знаете, написал, и ты знаю. Ты в этом Русском Аде ты э, написал о нравах и да. элиты, и вообще народа, да? Да. Я-то писал в своей книге э, о более высоких вещах там, да, политических. А кто? Да многие, я сейчас даже не хочу вспоминать их. Маршаллы тоже? И маршалы. Нажон. Слушай, ну а я посмотри на Жукова, какие он там писал. Это же... Ну, когда Жоков каялся и перечислял, что действительно он привез из Германии своей рукой все эти аккордеоны, ружья, там, что только не было. Я эту бумагу видел. Это страшно. А то, что... Не ему приписывают, а он покаянное письмо Сталину, он перечисляет, что... А когда был... Сталин после войны генерал. дал команду расследовать, кто из маршалов, генералов, чем занимался в сорок первом году, в мае и в июне, да? Да. Вот. И когда началось следствие... Да. Выходила, в основном на Жукова, потому что он был начальником генерального штаба. А что выходило-то? А выходило то, что, э, во-первых, он задержал эту э, директиву, которая 18 числа вышла, а потом... Войска? Вот... Как вести себя в случае нападения немцев? Да, директива, что надо воевать и так далее. Зачем он... задержал? Почему? А может по пьянке, а может Хренова знает, да? Идите, вот даже Это... вы не договариваете. Что у вас за поколение такое, а, у коммунистов? Я тоже был как член партии, но все-таки между нами 20 я, могу... лет. я все сейчас сказал. Вот могу... я сейчас был полтора полторанина, могу, не могу, уже все ваши подписки, сроки, все давно вышло. Я да. хочу знать собственную историю. А Жукови что только не говорят помимо этого трофейного дела. Ну, жук, по, по команде Жукова завезли 20 миллионов винтовок, вот на новая граница появилась. Да. Туда, да? да? С патронами все. Что, а мы же, Жуков сказал, мы же будем воевать на их территории. По вине Жукова, когда э, принято решение было Политбюро о том, что главное направление удара будет через Белоруссию, потому что мы получили данные разведки, а Жуков э, сказал с министр, министр, был обороны, я сейчас забыл, как его... Тимошенко. Тимошенко, он же был туповатый, Жуков там водиловую... Говорит, да, они там ни хрена не понимают, я был командующим этим округом киевским. Я знаю, что они все всегда оттуда шли и будут идти. И перебросили, наоборот, из того округа, из Беларуси Белоруссии, из Белоруссии части, по-моему, чуть ли не 19 дивизий всего оставили, которые эти разгромили одной рукой левой. Вот. Это Скажите, все... Михаил я все понимаю, кроме одного. Сталин все-таки готовился напасть на Гитлера? Нет. Точно? Точно. Ну, как он нападет на Гитлера, если... Вы вечером? рассказывали у нас... Давайте не будем торопиться. Вспомним, что рассказывал Михаил Полторанин лет 10 назад. Полторанин рассказывал о том, что Сталин отправил Ворошилова по лагерям собирать поляков, находящихся у нас в заключении, еще с того, с 19 -го года, с первого похода к. Критинского, абсолютно идиотского Тухачевского. И Сталин тоже там был. Первый конный на Варшаву. И других поляков, которых позже мы захватили в лагерях. Для чего? Для победного полка армии, новой польской армии, эти парадные расчеты... Польских офицеров должны были пройти в марше нашей победы по Маршалковской, говорил Полторанин, июль или август 41 -го года, когда Сталин выигрывает у Гитлера. Вы не сказали, что Сталин хотел и готовил превентивный удар, как его называли в Генштабе, но об этом сказал сам Сталин о том, что война с Германией неизбежна. Только победоносная война нужна нам стране 5 мая на приеме выпускников в честь выпускников в Кремле военных училищ. Если Ворошилов до 5 мая получает приказ собирать поляков, значит, Сталин знает, что будет удар Красной Армии по Гитлеру. И марш победы уже через месяц. От тайги до британских морей Красная Армия всех сильнее. Я не прав? Ну, во-первых, у меня встречный вопрос. Откуда ты взял, что это я говорил? У меня пленка осталась. Не может быть. Да. Абсолютно нет. Ты просто путаешь. Ну, может, я, конечно, перепутал. А нет, я, я абсолютно неновского... не говорил этого дело. У Ворошилова был такой приказ? Про... Не был, не было абсолютно никакого. Я даже это впервые слышу от тебя, что вот тогда это было. Может, быть, может вот... я перепутал кого-то из историков, может, это Борисович. Виноват я, у нас разговор спонтанно идет, прошел То Сталин лет. дурак совсем был, он, даже когда То есть, Сталин не готовился нападать Конечно, на него. Конечно, он даже когда Гитлер начал войну, он, я говорю, хотел часть э, западных территорий дать. Ну, остановись, остановись, пожалуйста, мы еще. Сил наберем, как говорится. да. Нет, я был, думал, у нас что Сталин был... начнет после сбора урожая, чтобы собрать урожай и уже потом воевать. Это... Мы же холодов не боимся, мы не немцы. Нет, это немцы э, хотели, чтобы урожай у нас созрел. тогда они. Хорошо, какие тайны остались тайными, о чем вы можете рассказать сейчас в 1941 год? Именно тайны, о которых никто не говорил. Шпионы Гитлера в окружении Сталина, если они были. Вот что осталось совсем-совсем за кадром, но есть в особой папке, которую вы держали в руках. Хотя особая папка это огромные бронированные комнаты, но не важно. Ну, особые папки там были разного уровня материалы, да? Меня интересовали сам даже не столько военные дела, тогда, сколько. Лидеры западных государств, которые получали у нас деньги через КГБ. Ну мы всех кормили. Ну не всех, но. Ну Маудзеду на миллион долларов отправили через две недели да, после начала там хоть начала войны. Ему нашли. полно давали. Да. То, что Индира Ганди, то, что Финский э, Урха Калева кека Но они были агентами то, КГБ Кек... Ганди, Кекка. Подписка была у них на самом Нет, у них подписки не было. Они просто Кормить. разовые получали. Для, а за что платили? За дружбу? Для, за выборы, они же выбирались там, им нужно uh -huh, было... Да. Им... Мы участвовали в выборах. Да, мы участвовали в выборах. Мы по всему миру участвовали в выборах, ну, кроме Африки, быть может. Ты знаешь, даже, по-моему, в Африке мы тоже участвовали. Везде? Везде, да. А Вы так, это называете интересами государства? Я думаю, что это неинтересно даже. Сегодня, кому давали деньги, скажем, в 45-46 году, Сталин и его команда. Как вы считаете, Сталин покончил бы с собой в Кремле, если бы Гитлер вошел в Москву? Или бы уехал в Куйбышев? Безусловно, покончил бы. То есть он остался умирать? Он наказал самого себя за свои й Понимаешь, год. ведь это люди были идеей. И Гитлер, какой бы он ни был, он человек идеи. Потому что он шел к этой цели, к своей. Он сначала же не ожидал что у него будет такая великая армия. Он шел сначала э, поднять э, германский народ, потому что он был унижен Берсайтским договором. Берсайским договором. Да. А потом, когда это пошло и поехало, пошло, и у него и ей появилось захватить весь мир. Он же ведь Сталин предлагал. Вот это то, что осталось э, за строкой у нас или как говорится, за скобками. Это переговоры. Гитлера с Молотовым. Да, во когда, время визита Молотова в Германию. Да, когда Гитлер предложил Молотову, чтобы мы подключились к Тройственному союзу. Германия, Япония и Италия. И мы бы подключились. И мы тогда сначала забираем Англию. Потом, а потом Америка. Потом Америку, да. То есть главные евреи в Америке. Да. И Гитлер собирался воевать с Америкой, его волновали евреи, евреи, евреи, он был чокнут на этой теме. Да, и у нас ресурсы были, у нас было, были заводы, он хотел тогда уже, у них уже к тому времени были и реактивные самолеты, ты знаешь, наверное, да? да у да, них да, разработки да. атомного да. оружия уже были. Да, они начинали. Вот. Ведь Вообще. это же, теперь сегодня мы обвиняем Сталина, а Стали не пошло. А Гесса зачем все-таки полетел в Англию? Быть может, и Англию склонить к войне против Америки. Мы вам, Англии отдаем все колонии, которые американцы у вас захватили, у вас, у англичан. Вот Давайте да, я с не Гитлером. могу сказать. Я не в курсе дела. Ну Я понимаю, что этих документов у нас в архивах нет. Эти документы. Хорошо. Переписку Гитлера и Сталина вы держали в руках? Нет. Почему? А мне она неинтересна. Ну вы ее видели? Видел. Ну и Переписка Черчилля со Сталином... Э тоже она очень интересна, она, правда, напечатана. Но Община... она опубликована почти. Опубликована. Ничего там интересного нет. Это все сиюминутные интересы там, проблемы. Почему же Сталин не пошел на этот союз с Гитлером, ваша оценка? Так вот я начал говорить о том, что и Гитлер был человек идеи, и он покончил с собой, идею проиграла, и Сталин был человек идеи. Если человек... Сталин бы боялся за свое кресло, за роль лидера Советского Союза, чтобы еще дальше... Ну, как он-то боялся, никто не боялся. Бухарина расстрелял, всех расстрелял. сталин Троцкого а выгнал. Это что? А Бухарина, убирки? почему он расстрелял? А почему? <с> вот Бухарина бы я расстрелял. За роман с девочкой? Нет, Бухарин а... же предложил э, создать э, коммунистическую нацию. Для того, чтобы создать коммунистическую нацию, надо вычистить нашу всю Капиталистическую нацию. Из 80% отстрелять и 20% оставить. Вот же Бухаринская идея. Как ты такого людоеда оставишь на Земле? Так вот, Сталин человек идеи. Троцкий тоже был хорош. Вот. Такие кибутцы, какие он предлагал сделать. Но Троцкий тоже не человек. Не, не, не идея, человек, да. Не человек идеи. А эти люди человек идеи. Ему не важно, золото ему предлагали, нет, вот у него идея была создать страну. Его же всех клевали там, ах ты, такой секой, мы идем на создание мировой революции, мирового государства, а ты э, роешься в этой э, русской грязи, да? Нет, у тебя ничего не получится. У него была эта идея. Он же потом, он же ведь американцев покупал этим золотом, это пшеница, которые кричали, что это голодомор было, потому что кроме пшеницы ничего не принимали тогда, да. ни лес, ни... ни меха там ничего. Все же нам постоянно были санкции какие-то. Это надо смотреть на то время. И то, что колхоз, коллективизация прошла, если бы не прошла коллективизация, мы бы не смогли победить. Прямо тебе скажу. Это даже... Трактор появился. Американская на поле был не комиссия, урожай, Конгресс американцев колхоз. была... У нас после войны расследовала все это дело. Огромные документы лежат в архивах. Они все там показывает на цифрах, как это здорово было, что сделано. А потом Сталин тех кулаков, которые мешали, предложил их вернуть в 1936 году. Давайте пусть они участвуют в голосовании по новой конституции, пусть новые выборы будут, альтернативные. Помнишь же, да? Да. Вот. И пусть они участвуют, хотят они, побеждают там. Так это же кто эхе первый заорал там Первый секретарь Новосибирского. Новосибирского обкома. Обкома. Крайкома тогда был, да. И э, он поднял Хая, а его он был очень, в общем, востребован среди этих членов ЦК. Соратник И, Ленина. Да. И э, он ведь начал, говорит, давайте переворот нафиг устроим. Он что, хочет, чтобы э, нас свели те кулаки, которые вернутся оттуда. И тогда же ведь появились тройки по его предложению и так далее. И так далее. Все это и очень непросто. Это Борьба такая была жуткая, потому что победись, <къех> Бухарин. Хорошо, кто хотел убрать Сталина? Но Эйха, его он был слабенький. Хотя 600 тысяч уничтожил, он же самый был кровавый из всех них, Эйха. Кто хотел сесть президентом Советского Союза? Тухачевский Я... хотел? Тухачевский хотел. Точно был заговор? Точно был Вы документы видели? Видел. Какие остались документы? Уж это можно рассказать. Ну Документы были такие, что... Это документы в особой папке, кстати. Да. О том, что были переговоры у них. Ну Это то, что немцы нам подсунули? Через Германию пришло? Нет, ты имеешь в виду... Заговор Тухачевского? Документы чешского президента, да, да, да, через посла потом передавали, Бенниш передавал. Другие. это были документы свидетелей о том, как, причем свидетели его же люди, по-моему, Якир там и так далее, знаете, о том, что шли с людьми переговоры с этим Гитлером, о том, что он убирает Сталина, и объединяемся мы с Германией и разделяем мир пополам. То, что потом. То есть у Гитлера был запасной вариант. Если Сталин с ним не соглашается, невзирая на пакт, на дружбу, даже на передачу а территорий. Тара Тухачевский работает Тухачевский, да. союзником Гитлера и от ты... имени Советского Союза. Как причем. не только от имени он становится лидером и, и объединяется и все. И кто был ведь... в этом заговоре? Тухачевского, хорошо. Да, там много было. Военных. Военных, да. Понимаешь, ведь. Все думают, что Гитлер у евреев уничтожал под корень всех. Нет. Богатые евреи, которые работали на него. Ты же помнишь, банкиры еврейские все работали на Гитлера. Очень Тех, много промышленников, да, о чем мы говорили. Не все это. Абсолютно. Там все и, было нормально у них. Да, договаривались и, за бабки. И Тухачевский со своей братьей тоже. Был бы братом от Гитлера. Вот. Так что все. Это было на, на, на самом деле. Да так все-таки кто, кроме Тухачевского, хотел? Киров хотел? Киров? Да. Нет. Не просматривается. Киров там вообще... Все-таки Кирова за бабу убил этот ее несчастный муж Николаев. Да, да? Кирова за бабу. Киров был... То есть дети Арбаты здесь ни при чем? Исторически это никакого отношения? У меня в свое время стоял самовар, из которого Киров Хир чай, чай пил. В тайге под Ридером, да? Киров приезжал в Ридер, там строили железную дорогу, да. Ридер сейчас. Мне Артем рассказывал, сын Сталина, что Киров, когда приезжал в Москву, всегда жил у Сталина на квартире. Они да. так дружили, как никто другой. Не, это друзья были очень сильные. Настоящие, да. Но он любил бабам пошариться, конечно, да, он даже... Как, Киров весь театр, сейчас он имени Кирова был, но до Мариинского, весь он театр, даже... весь балет а, говорит, прошел через степени, Семена Михайловича. лежа на женщине фуражку не снимал, да? Ну да, говорят. Все это, пуля это через фуражку же была. Ну, потом Николаева. другой товарищ учил, Грачев, фамилия... Ему жаловался английский министр обороны, что у него детей нет. Он говорит, где моя генеральская фуражка? И говорит так, на банкете, в его честь. Министр, два министра встречаются в Москве. Ты когда будешь своей бабой, значит, ей под задницу фуражку положи, точно парень родится. Примета есть такая, от Кирова идет. Это вот дословная цитата из Павла Сергеевича 92-го года министра обороны. Ну, не покой, у меня тоже это в романе есть. А у нас правда. для того, чтобы сын родился, знаешь, какая примета? Какая? Вот у нас на Алтае, mm -hmm. а, когда женился... Да. Я пошел, убил медведя, вот, отрубил ему лапу, так. и в духовке ее запек. Так. Она вкусная такая, и жена съела. А после этого жена, женщина обязательно родит сына, да? да где сейчас столько медведей-то найти, я его тоже хочу мальчик, но не важно. Хорошо. Ильич, кто еще? Итак, Тухачевский претендовал. Командиры э, дивизии были, армии. Я сейчас запомнил фамилию, конечно. Вот. Но те, кто был арестован, их много арестовали же. Даже командиры полка, допустим, я, Тухачевский устраивал э, какие-нибудь игры военные, или э, как они еще называются, маневры. Маневры, да. И там же они выпивали, так они обсуждали, и там один его от него с одним поговорил, с другим. Как это делали заговор против Хрущева? расплывалось. Ну, Поодиночке беседовали. По беседовали. Подгорный с многими да. разговаривал. Еще а потом, эти, как раз э, вот эти за, за, записки, допросы тех свидетелей, которые э, сообщали. А может быть, даже не, не может быть, а есть бумаги, которые просто приходили без допросов. Сами? Сами. Они, э, Рассказать, что да, Тухачевский да, хочет Да, вождя он вождя. со мной беседовал. Такой-то, такой-то. Такой, и Кир потом был у Уборевич там, да, вот. Потом еще разные. Какая сейчас разница уже? Кто Первый. еще претендовал на первую роль в стране? Ну, конечно, Берия. Ты знаешь? Но Берия все-таки отравил его Сталина. Мы правильно понимаем? А я не могу сказать, что Берия, хотя он хвастался, что он отравил, что у него была сестра там, и племянница работала. Этом, Но уîtым, у него был человек Хрусталев, его человек, который да. потом исчез сразу после смерти Сталина, начальник охраны после власти. Но Берия тогда очень усиленно работал. Он же ездил в Казахстан. Когда я приехал в Казахстане, на РТШ есть город. Кто у нас занимался атомной энергетикой? Самый-самый. Курчатов. Кур... Это город Курчатов, да. И там Небольшой дом есть, там был центр да, да. центр полигона, который в абайском районе, там был, наверное, полигоне тоже. И вот в этом доме сейчас музей сделали. Висит портрет Сталина большой, и рядом портрет э, Берии. И я спрашиваю директора, а почему Берии остался? Он говорит, так он же самый главный, кто тот, кто завершил проект атомные водородные бомбы. Это, да, он вел про Это Берия. Берия много сделал. Когда Берия... его арестовали, Якул Борисович Зельдович примчался в лабораторию с криком нашего Лаврентия Павловича арестовали. Нашего. Да. И Сахаров в своих мемуарах пишет о Берии, очень сочувственно, выдающийся организатор. Берия, организа... Он же в Белиси построил. Он... Э... Не, Берия очень много чего все сделал, да, тащил же... пол экономики Советского Но потом Союза. потом он... Он это, когда уже Сталин стал слабоват, да, в 1952 году. Постарел, после вот. войны. И после войны, да. Он видит, что возня началась за это э, кресло. Хрущев там крутился. А у Сталина все-таки был инсульт в 1945 году, да, осенью? Ну инсульты какие? Бывают, у многих же. И бывает большой инсульт, когда рука отнимется, бывает, когда глаз кривой останется, когда. Бывает, что у тебя дергается э, щека там, или губы, и потом выравнивается все нормально. Да. Был? Был, да. Вот. Он видел, что это дело кому-то достанется. Я думаю, что это его... Но Сталин хотел Пономаренко вместо себя, да? Сталин Пономаренко. Он его готовил. Поэтому его засунули в Казахстан. Это тогда. потом уже да, сослали. То есть за несколько дней до объявления Сталиным своего преемника... Берия или кто-то убивает Сталина. Так. Ну, это было в октябре 52 -го года, когда стоялся пленум, ты да. помнишь. Когда э, на этом пленуме избрали очень много молодых да. членов ЦК. Да, Брежнев тогда ВКП, вошел туда. ВКБ, ВКП, ВКПБ тогда еще да. Называли, да, И когда Сталин раскритиковал стариков, да. в том числе даже Молотова, там, и, там, Берия и так далее. И они поняли, что может всякое быть. Тогда у них этот заговор сработал. И они, может быть, Бери это делал. Может быть, через... Ну, не сам же Берия ходил. Да не, ну, конечно. Давал ему. Но все-таки они книжечку пропитали, прав я, да, Дикумарином Горького. Я думаю, да. Он читал на ночь Сталина, да, странички перелистывал листал, пальцем. Ага. Совпадаем. Хорошо, Михаил все-таки в особой папке что еще было того, что поразило вас от начала, что называется, до конца и вы ночью не спали? Подлинные причины гибели Гагарина были там? Нет. Ты знаешь, ведь я прожил большую жизнь. Мне сейчас 81 год. И когда я лазил по этим особым папкам, я до этого жил в эпоху Сталина, видел, что там делалось. да? Я даже стоял... У портрета Стайна в школе, когда он умер 5 мая, и нас отличников ставили по очереди у портрета, обрамленного траурной ленты. И потом видел в этот же день, когда шел в Скавногорске, это было, жил, видел, как в больших домах кто там жил, музыка играла, писали там, пели. И тут же люди шли, кидали камни в эти дома. Уже, как говорится, война была гражданская между ними, между теми, кто радовался, кто печалился. Я прожил, а Сталине, да. я прожил при Хрущеве, я излазил тогда соляну э, вместе с Хрущевым. Я видел все, я видел бардак, который э, чиновники э, КПСС распустили по стране. Я видел этих, э, наелся этого мрази. А чему там удивляться, в этих, когда я копался? Вот я сейчас на черных перчатках, а тогда я без перчаток, к сожалению. Надо было черные перчатки надевать туда, потому что очень много там грязи. Сейчас вы инфекцию боитесь, а тогда... Хорошо. Почему погиб Советский Союз? Объясните. Ну, Советский Союз погиб, я ведь об этом много говорил, писал. Вот. Потому что... Э он не должен был погибнуть, он не мог погибнуть, потому что группа людей захотела, чтобы он погиб. И он погиб. Началось это, началось это э, с Косыгина и э, любимого нами э, Юрия Андропова. Андропова. То есть, они хотели, Косыгин и Андропов, реформировать экономику, чтобы было как в Китае. И Красное Знамя с Лениным, ну там с Мао, и баночное пиво, официальные миллиардеры, Мерседес, не, чтобы не, жить. они не хотели. А как? Значит, они ведь шли по Ленинградскому делу вместе. Косыгин и Андропов. Косыгин, да. И вел это дело Гришиан Михаил, генерал-лейтенант, один из замов Берии. Да. Вот. Косыгин, за Косыгиным, то есть за Андропом шлейф шел такой длинный. И то он бросил жену, там, детей в Ярославле. Да. Он переписал свою биографию. А полностью, абсолютно. Полностью. У него мать у него была владельца в Москве в ювелирных магазинах, да. еврей, когда... И дед был тоже и владелец, дед, и все лавки лавке Вот И Евреи, да. он жил еще в то время, когда а, они прекрасно жили, имея деньги, имея рубины там и так далее. А и он... Ну, ювелиры, конечно. А и он, конечно, мучился, когда его а, шпыняли, -то заставляет то-то делать. И он себе придумал историю, что якобы он... Партизанским движением. Ни разу а... на фронте не был, ни да, разу не был. Но получил медаль как партизан, хотя он просто готовил переброску. На фронте не был ни одного дня. Линию фронта не переходил. Вот. И... Исторический факт. И тогда они он их освободил в Вишане. И тогда они объединились, ведь э... Косыгин отдал дочь. свою Лену, дочь за Джину, сына, сына -джин. да. вот. <клышлен> знак благодарности. И тогда они подумали. А до этого Косыгин провел реформу 64 года. Помнишь, когда он, эта реформа была, идея какая, что вот вы там сами добываете ресурсы себе, да, сами планируете в республиках, в областях. Тогда еще даже сделали, по-моему, совнархозы, объединили многие эти области, края. Да. Вот Планируйте ресурсы, исходя, исходя. а мы потом вы давайте э, консолидированно деньги, там, продукцию, это, в союзный бюджет. Вот эта идея это была. А те сказали, а зачем Нет, нам это не надо? Вы нам давайте ресурсы, да? вы нам спускайте все это дело, а потом давайте нам план по э, отчислениям. И все это лопнуло. Никто не хотел заниматься инициативой своей. И, вот, и тогда сказал, елки пал, но ну, ничего у нас не получится, а уже инер, инерция станинская начала затухать. Это все сталинская инерция еще работала, то, что он сделал и до войны, и после войны особенно. Даже э, все это э, судостроение наше, скажем, атомные подводные лодки, это еще пристань не закладывалось. И тогда э, стало затухать, и да, они сели и сказали, ну елки-палки, давай будем менять экономику. И давай тогда э, решили гвишиане, Джермена послать в римский клуб. А тогда римский клуб был главным. Это правительство мировое было. Давай римский клуб, э, тянем туда Советский Союз, и через римский клуб э, наберем молодежь, и эта молодежь отучится там у них, и придет и сломает хребет нашей советской. Вот войны. Чубайск, Головский, Гайдар, вот эту поросль. Да, это и, Авен, Авен, Попов, там, да, это Ну, вот, Попов не молодежь, ну, в общем. Набиулина, да на все они, в общем. И создали этот институт ИИА, ИИА, ИИАСА под Вены. Я там был, смотрел, я угу. они там учились, место прекрасное. И подбирал, э, бэ, бэ, это. То есть без воли КГБ эти хлопцы бы там никогда не оказались? Какая воля? Это их подбирал Павков. Э, Филипп Денисович. Я его да. спрашивал об этом. Он сказал перед смертью, мы им не мешали. И, как же Гайдар-то у вас в пансионатах КГБ семинары проводил в люксе, жил с женой? Где же было КГБ? Аван приехал на на своей, на Жигулях, из, Вен, из Будапешта в Вену. На, что посолу не видел, КГБ резидент не видел, они же все эти свои семинары делали у вас на глазах. Мы им не мешали, сказал Филипп Денисович. и больше не сказал ни слова. Не мешали. Дословно, так сказать, это. Ну, мало ли, что он говорит. Они же говорят одно, а делают другое всегда. А они просто обманули, что ли, всех? Так получается, стариков-то. Кто их поднял делать нормальную страну, ну, как бы нормальный рынок, но вопреки... А почему Советского они обманули? Они когда все это запустили. Но не мог Андропов хотеть свернуть советскую власть. Не мог. Ментально. Ну как, здравствуйте. Андропов ты и хотел как раз. Вот. Свергнуть. Потому что Андропов отбирал человека для этих целей. Горбачев. Горбачева. И проталкивал. И даже когда умирая, сказал э, Громыко, что ты там... А Громыко хорошо относились. Ты обязательно наста... на, э, на, настаивай на нем. На Горбачеве. Горба... Этот э, Андропов же приметил Ельцина, когда, когда он дал команду первому секретарю Свердловского обкома, первый, там, Яков, Яков. — Рябов. — Рябов был, да. чтобы он уничтожил Ипатьевский дом, да. а Ряпов ответил, Рябов что… — Рябов не стал, это Ельцин убил. — Да, Рябов сказал, что не делало политбюро, да, решать, решать и, кто судьбу, у нас будет выничтовать. Дом, где расстреляют царя. Домов, да? А Ельцин стал это, первым тогда секретарем. его, перечили, убрали оттуда. И уже умирая, сказал Горбачеву, ты. Это... А он тогда еще тогда дал команду Ельцину. Ельцин поехал ночью, сам, по-моему, топором рубил там, да? Ну, он там потом на утро ходил по этому пустырю, как да. по кладбищу. И тогда он сказал, вот это наш человек. Вот таких они искали. Отметился Ельцин сразу, убил да. дом, где И поэтому царя потом грохнули. Горбачев послал э, туда, значит, нашего дорогого э, Лигачева, Лигачева. Егор Кузмича. Вот, Егор Кузьмича, он исполнительный человек, да, все. Он приехал, довольный Ельцином, потрясающий мужик, мужей, довольный. Но они же его поставили сначала зав отделом капитального строительства ЦК, да? Ну это ж немало. Это очень мало для да ну первого секретаря Свердловского. Став отделом Центрального комитета по да ну, Уральского. Того же Рябу с секретарем ЦК делали, Та, те, других тоже секретарями сразу ЦК брали крупных э, обкомов. Но все равно поставили его. А потом э, стали убирать таких э, людей, фигуры, как Щербицкий, как Куна, Алиев. Алиев, и да. Потому что эти ребята бы не дали, они убирали, готовились, они не сразу все делали, готовились, готовились и... А вот это вот, особенно 1988 год, то, что я в книге прописывал, это был Кооперативы? Кооперативы на предприятиях, потом... Рыжков, любимая дети Николая Ивановича Да, Рыжкова. потом банковская... Завод на заводе. Ну, на заводе все кооперативы, да. где, директор, Новый цех. где директора сын, сын директора первого секретаря кома, Или жена для... да. и, и материалы все шли не в цеха, а им. Они сразу везли за рубеж и обрушили все цены. А потом тут же им нужны эти деньги, чтобы там где-то спрятать. Тут же создали реформу банковскую. Там же создали наши банки. Появились банки в Сингапуре, да по всему миру ну, общем, потихонечку общем, стали вот появляться так это, наши банки. это люди и сделали. А здесь, когда привели эту команду, ведь сначала Горбачеву предложили не кого-нибудь, а предложил ему э, Воловой Дмитрий Васильевич. Журналист. Да, это зам главного редактора. Правды. Да, он был профессором, доктор наук, хорошего экономист. Он предложил Леонтьева, Леонтьева, э, Константин Нобелевской Пре премии. Пригласить. Ле Леонтьева. Премьер-министром. Он советником ну, Горбачева, советником хорошо, а да. потом отдать Ельцину. Угу. Вот. А Горбачеву сказал, не, не, не, не, надо, не надо Леонтьева, надо этого Шаталина. Шаталина. Академика Шаталина. Вот. И Академик Шаталина уже э дал Ельцину вот эту команду. Этому. молодых да. и как раз у Гайдарта был только еще э, был кандидат наук а и нужно чтобы он был доктором наук а он никогда не знал какой он там этот экономист и э, вызвал к себе э, этого Волового Александра Николаевича Якова и поручил ему срочно сделать докторскую диссертацию Гайдару. и он делал ему эту докторскую диссертацию вы мне объясните пожалуйста вот Полторанин Хулиган из хулиганов мажет пьяного Егора Тимуровича в грановитой палате. Ну, напился Гайдар во время приема. Но ну, бурбулец тоже напивался, и писел прямо там же, где напивался, и за стол возвращался, облеванный. Все было. Но ну, вы зачем Гайдара? Ну, заснул человек на лавке. Упился. Вы его шоколадным кремом. Зачем измазали? Ну он хотел быть в шоколаде всегда. О, то есть вы все понимали! Вы, первый вице-премьер правительства, про эту шпану. Все понимаю. А я же не скрывал этого. Я же Стоп. выступал. Вы не, скрывали, подождите, вы не скрывали, но вы могли не заявление писать в знак протеста в тихаря, а прийти, условно говоря, в передачу Караулу, хотя 92-й год уже была, и сказать, ненавижу. И все, что вы сейчас говорите, началось с того-то, закончилось этим. Без воли КГБС развалиться не мог были люди, которые и так и прямым. Мы бы в другой стране тогда жили, если бы вы открыли рот, Михаил Никифорович, и все, что вы говорите сейчас, сказали бы в девяносто втором году. Я не прав? Не прав. Почему? Потому что то, что я говорю сейчас про Горбачева, про Андропова, да, я тогда и не знал ведь еще. Это же приходит с опытом, когда ты понимаешь... Но все. в архивы-то вы уже ходили в 92-м году, Нет. вовсю вы там простудились, я помню, рубашечки сидели в холодах в этих это речь идет о 91-м году, 90-м году, 91-м и начале 92 -го года. Но ведь на заседаниях правительства, я же прямо говорил Это Ельцину, правда, это правда, под стенограмму, да. делаете? Он вам премьера предлагал, Ельцин? Предлагал. Вы отказались? Конечно. Нахрена? Были бы вы премьер, а не Гайдар. На Михаил Никифорович? Зачем? А с Ельцином было невозможно. невозможно. Ну, мы и, все... и, и, согласен, но вы же видели, кто идет. -то. Все эти чубайсы, эти все. вы же видели, кто. Чувствовали, что Платаранин кожей не вот чувствовал. Сейчас тебе судить полегче, да? Ну, конечно. Это когда мне говорят, почему ты поддерживал... Не Только не злитесь сейчас, не злитесь. Не, Ельцина, они этого Хасбулатова, да? А я им говорю. А я не помню, что вы поддерживали. поддерживают. Нет, почему-то яйца, а не Хазбулатов а, ну, поддерживал. Да. Потому что э, вот надо было его поддерживать. А я им говорю, что, ребята, э, вы не знаете Хазбулатова, да. не знаете чеченцев, Когда вот. Э, ну, они разные. Я вот дружил с Махмудом Исамбаевым, потрясающий был. Ты знаешь, я человек. с ними жил с чеченцами. Э, я писал в этой книге, что. Надо все-таки... Хазбулатов – это не все чеченцы. Я хочу о другом ну, слушай. понять. слушай. Нет, мне вот сейчас Хазбулатов совсем не интересен, потому что, к сожалению, все могли и ничего не получилось. Хотя Рудской шесть дней исполнял на законных основаниях обязанности президента Российской Федерации. Сейчас просто уйдем в сторону. Вы мне вот про да, реформы. Я тебе отвечу, отвечу, да? Почему я не ушел от реформы тогда? Да. А потому что. Рассказали бы все. Если бы я ушел от Ельцина, вы бы не получили ни закон о средствах массовой информации. Ни союз журналистов. это правда. Ни союз журналистов, ни закон о господдержке э, с, э, независимых средств массовой информации. Хорошо. Собчак был убит. Ну, я слышал, как ты говоришь, что сказал, что он убит, он врет, а Полтораин. Я думаю, что он был убит. Не совпадаем. Почему? Да Собчак был гораздо слабее всей этой кампании, которая вела Путина. Ведь там был и Волошин, точный как часы. Там был Березовский, вообще готов на все. Сильный, на самом деле сильный. Там был никакой мальчик Юмашев, но так тоже между струйками и так далее. Их было слишком много. Собчак не стал бы вице-премьером в правительстве Путина. Они бы ему дали ректора университета, объяснили, что опасен. А почему? Он должен быть вице-премьером Путина. Он хотел вроде как по, по, по, по культуре. Нет, он хотел быть президентом России. Собчак? Да. При Путине? Да. Он еще в 96 году. году. А это другое. Он Я хотел и Ельцин и боялся. И при Путине он очень хотел. И Коржаков не подтверждает, что Собчак все... Да, он, может быть, и хотел про себя, он был яркий, его Коль поддержал тогда продуктами, когда Питер голодал, а Коль открыл натовские склады, и здесь все в Москве... Ух ты, надо же, какие у Собчака связи в Европе, что ему продукты везут оттуда, натовские пусть... Хоть что-то было есть, есть было, нечего... Да говорить. не Коль поддержал, его, Америка его... Америка поддерживала, это все правда. Собчак был яркий, но убивать его, когда уже с Путиным все решено... Его по большому счету в Париже могли грохнуть. Я вот думал об этом много. Там-то просто он ходил один по улице. А у него не было еще э, никаких позывов на власть. Путин э, его берег, потому что он ему очень обязан. Он же Путина притащил. Ведь Собчак его не любил, Путина. Когда я с ним разговаривал, я писал, но я не все там написал. Он приезжал ранними утрами из Питера, а я всегда... Раньше всех приезжал на работу, да? И он у меня, ко мне приезжал, и тут кофе пил, разговаривал до того, как в Кремле начинали работать. Тогда да. была мода до 10 играть в теннис, Ельцин, бурбулись там все эти. Да-да-да, да. Да, он злился, а ему, он приезжал за деньгами все время. Просить денег Да, ему все город. обговаривали. Я тогда спросил, вот э, приезжают ребята из Питера, э, депутаты собрание, да, и Марина Салье, кстати, была тоже да, такая, да, да. такая, очень яркая принципиальная очень яркая, принципи женщина, настоящая такая, геолог, она исходила, из истопала полстраны, самые дикие места в Сибири, там, и так далее, открытия у нее были, они говорят, приезжали, как он мог взять этого чудака Путина, этого варюга? и так далее. Вот так Это и... Солье говорила? Салье, да. У Открыто? Вот, вот документы. Она же документы привозила. Вот. Мы же Ельцину отдавали. А как сложилась ее судьба, кстати, Марина? Она умерла. Она потом спряталась, уехала в Псковскую область, в глубинку, потому что за ней стали следить и хотели, бы видимо, ее убрать. да? И она уехала в деревушку там и избежала. Избе а он, я говорю, Анатолий, а мы же с ним ездили вместе в Испанию, когда мне предложили, союз я союз журналистов, я же работал. Когда вы в магазин пришли за подарками, с Овчаком. Так мы не один по магазин приходили. Да. Вот. И, и он, он ничего не купил? Нет, я тебе скажу. И мы... У них и так все есть? Мы, значит, я работал на ТПН на прессу Испании, печатал там постоянно, и меня пригласили союз журналистов в Испании почитать лекции на их за их счет. Это год 88 89 89-й. Ага. Вот. Даже нач... 9... А вы Собчака с собой взяли. Или возьми кого-нибудь интересного человека. Да. Ну я думаю, Собчака возьму, я позвонил, он говорит, конечно, поеду. 89 или 90 уже. В, оба, да? в Испании не были тогда, конечно. Не, я был. советская власть. Наверное. И мы поехали э, читать лекции, там лазили все, естественно. И вот, по магазинам, конечно, я получал там какие-то деньги за лекции. Вот дома ни черта нет, сыновьям надо штаны взять. Надо рубашки взять, джинсы, жене, блузки. Заходим с сопчуком, у, у него все есть. Он говорит, я смотрю галстук, пойдем э, смотреть э, игрушки для Сюши. Да. А игрушки это вот эти вот знаменитые. Куклы Барби. Б Барби, да. Мы зашли, поднялись на целый этаж. Я обомнил какие-то игрушки. Он ходил, ходил, ходил. Я говорю, ну что ты не выбираешь-то? Он говорит, у нее все есть. Вот то, что я хотел взять, этого нет, а так у нее все есть. И у жены все есть, она, я ей ничего не покупаю, набито, у дочки все есть, да, у меня все есть, я только от галстуки подбираю. Так вот, мы, поскольку уже близко знакомы были там, просидели, проездили много, я ему говорю, вот люди говорят, что это ворюга, и, значит, зачем ты его взял? Он говорит, ну вот, если уж так говорить открыто, открыто он сказал, что можно было еще закрыто говорить, то он с КГБ, он знает людей, кадры, а я преподаватель, ну, да. никого не знаю, он мне может подсказать, там то-то, то-то. Вот так он говорил. Хотя я же понял, что ему его навязали сразу. Да какой навязали? Кто бы мог что Собчаку навязать? Просто работать было некому. Я помню свой разговор с Собчаком о Путине. Я его снимал, в 93 год. Чудовищно сложный получился разговор. К чести Собчака он не снял его с эфира, хотя мог позвонить Попцову, и Попцов бы выкинул это все. Я спрашиваю, Анатолий Александрович, горит адмиралтейство. Вы в Лилихаммере, в натовском каком-то пансионате, читаете им лекцию. Горит символ Петра, две трети здания сгорело, пожарное вяло поворачивается. Для мэра все близко, самолет стоит. Что же, не бросится на пожар? Ну как, ну горит символ. Я что, пожар? У нас не получился разговор, хотя до этого вот, я Собчака хорошо знал. мы с ним, я его водил по квартирам в Москве по интеллигенции, мы знакомились, Шатров, Искандер, Саша Иванов, я помню, я даже Нарусовой рассказывал, мы пришли к Саше Иванову, пародист Александр Иванов. А его жена Оля Заботкина. Оля открывает дверь, мы стоим вдвоем. Я не помню, был ли Путин, по-моему, не было совершенно. Мы вдвоем вот стоим перед дверью. Он вдруг меняется в лице говорит, «Ольга!» Она говорит, «Да, Анатолий Александр Александрович». Она жена Иванова. Открывает. Оля Заботкина. Это да". кто говорит? Собчак. А -а -а. Два капитана. Она говорит, да, Анатолий Александрович, я играла Катю Татарину в фильме «Два копея». Оленька, когда вышел фильм, я стоял под вашими окнами, я молился на вас, вы еще в школе учились, я вас провожал, я боялся подойти. Оля просто, что называется, расцвела и была готова на все. Так вот, 93-й год, я снимаю Собчака, потом он накрыл столько какая это финка еще была, обед, уже после съемок. По рюмке водки, все очень скромно. И входит Путин, бумаги приносит, тут подписывает что-то. Я говорю, может, как-то вы эти тоже. Он говорит, нет-нет, выходит, закрывается за Путиным дверь, и Собчак мне говорит, Володя Путин, вот такой парень, я крест даю, одно плохо, перспектив не имеет никаких. Это он имел в виду ККБ. И он не случайно мне, Путин стал... Говорил, тоже. Да, перспективно, видите. Мысли светлоголов совпадают. И не случайно Путин, когда была история с Яковлевым, стал начальником его штаба. Абы кому свой штаб в чудовищно сложной ситуации, когда они проиграли Яковлеву? Путин, Собчак, вся их компания, команда. Но Путин нигде не выиграл вообще-то. Другой вопрос. Он бы не отдал, а бы кому. Поэтому разговоры, что он там тяготился, его навязали. Путин был шофером, я предполагаю, у Старовой этого, и она их и познакомила. Они как-то вместе, он вез их, и все. Потому что ему деваться некуда было. У него Волга была на чеке купленная. Я предполагаю, отец в плохом состоянии, Понимаешь, он уволился Андрей, из я КГБ. Не знал ни Путина, ни... я знал Собчака близко. Ну да, а, кто а Я -то? говорю, то, что Собчак мне говорил. Собчак у меня приезжал, лазил по этим... Помнишь, это были экземпляры издательств, контрольные. Контрольные, да, нулевые, так, так называемые. Да, нулевые. Они приходили ко мне и не жали ну, огромная комнаты на столбах, У вас в кабинете их было до хрена, я помню, весь стол был завален. Да. И Мы еще... же издательство как вице премьеры у вас это все было. Да, конечно, еще, еще комнат там была. Это в здании, я... где Твардовский сидел, в его кабинете вы да. сидели. и я видел Псека, он... Прямо тряс, он любил, он любил книги. Он любил книги очень, да, это, это правда. Это когда я ему подарил собрание сочинений Черчилля, за, за которое он получил Нобелевскую премию. Нобелевскую премии мемуары, да. Нет, это художественная литература, не мемуары. Черчилля. И еще потом был, Белка Куркова сказала, как я не стыдно, я тебя просил, а ты мне не дала, Собчаку отдал, да? Да. Она жива? Была жива. Ли? Жива? Она сейчас занимается много... Снимает по культуре и так далее. Ага. Ну хорошо. Все еще мы живы. Мы все еще будем живы. Так все-таки, Михаил Анкевич, самая закрытая страница в нашей истории как России, так и Советского Союза. Для вас итог, вот что совсем мы не понимаем, мы, жители Российской Федерации, и не знаем. Ну, самая закрытая, самая Позорной страница, я считаю, что это решение Путина по, по Ельцина, вернее, по Путину. Ельцина по Путину. Да. Потому что, даже не, не говоря, какой Путин там. Но они хотели Кириенко сначала. Премьер, потом президент. Нет, Кириенко они не хотели. Ну как. Прусак ныне здравствующий, хотя очень больной, но он борется, молодец. Он рассказывал он мне, он уже приехал. Связка. Лужков президент. Прусак – премьер-министр, и он приехал на Валдай, но Джахан Палыева в итоге говорит Михаил, ничего личного, но Прусак он жив. Сергей – премьер Кириенко, а не ты, и он же будет президентом. Но Кириенко сделал дефолт, и все у них рухнуло. Вот так появился другой вариант. Степашин оказался слаб, как они предполагали. Поэтому мы, только... мы до Кириенко сейчас дойдем, давай, да? Так. Вот. А <смех>, позорный то, это, для меня позорный, потому что мы выходим этим решением просрали Россию с тобой. Мы с 89 -го года делали все, чтобы Россия была демократическая. Мы делали все, чтобы решал не какой-то там начальник, а народ сам. Да. Вот. Но началось это с 96 -го года, когда много мюрей нашлось, которые под давки играли с Ельциным, чтобы он выиграл. Зюганов прежде всего, предполагаем мы с вами. Нет, ну вот... Геннадий Андреевич. Против Зюганова газеты тогда, не дай бог... Зюганов ты выиграл те выборы? Как выиграл? Вы выиграл. То есть он стал президентом Российской Федерации. Но он выиграл... И отказался но... ночью. Но ему сказали, что если... Убьют. Согласишься, не согласишься, мы скажем, что это вранье, мы распускаем КПРФ. Вот же, как это было. Если ты не готов к борьбе с Зюганов, так не баллотируйся так он... в президента. Что ж ты, милый, не думал, что тебя потом будут прессовать, если ты победишь? Нет, ну он же ко всему готово, если мужчина. Он же он думал, что он идет в демократической стране. А, то есть он не понимал, что это такое про Крыжакова, про всю компанию. Не понимал. Ага, и про ну... Ельцин не понимал, и про Коржакова. Ну, все этих... понимали про... во всем мире. мы бандитов, да. Вот а тут началось. А потом, когда Ельцин еще стал выбирать себе последователя преемника преемника да но последовать но вот там был аксененко у него степашин Аксененко. Э, степашина откинул потом да откинул лужкову да. тоже откинул лужкова не хотел а влияние и... жены боялся жены ну а кого еще это вот уже было концом э, настоящей россии А пошло и поехало и мы э, склонив голову, согласились все, да? Не, не было людей, которые взялись бы. Помнишь, ведь ты говоришь о том, что я там создавал союз, да? Рохлин. Вот. Рохлин создавал. Нет, союз... Оппозиция. Я сейчас в другом союзе. Рохлин мог убить Ельцина? Заговор был? Убить Ельцина не мог. Не мог? Лев я... Рохлин не мог? Я... А в чем тогда смысл заговора генерала Рохлина? Заставить его отречься от, от, от власти. И куда? В монастырь, что ли? Да хоть куда. На пенсию иди. И у Рохлина все было серьезно, вы считаете? Да. Он тогда... Э, он еще не, не наковырял много, да? Вы поддерживали Льва Рохлина? Поддерживал. Как же они вас в живых оставили? А... Наверное, у них пуль не хватает. У них сейчас ничего нет. У них даже пуль не хватает. Да уж одну пуль бы нашли, 8 грамм свинца. А у меня же лоб, видишь, какой. Но для Рохлина-то нашлась. История. А для Рохлина нашлась, а для меня уже не хватило. Так просто. А сказать. они предлагали перед смертью Рохлину на выбор замминистра обороны или в Савыбес тоже заместителем, по-моему, да? Да, они... Они много, покупали его. Они много предлагали. Понимаешь, они... Когда, ты еще же Лев Яковлевич, не думал, что они его убьют? Когда пришла эта власть, да? Когда вот... Я все-таки возвращаюсь. Так, так. К тому моменту, о котором ты говоришь, поворотный момент. Да. 96-го года, а потом уже дальше пошло. Да. да. Эта власть пошла, которая не стала значит, отчитывать за, за те деньги, которые народ вырабатывает, сдает бюджет вот этот. И должен парламент был следить, куда что идет. На, на учебу, на образование, на вот, врачебные дела, на то-то, на то-то, на то-то. А это все Ельцин сгреб. И теперь это люди могли покупать всех. Вот. И давать, э, покупать, давать должности, давать деньги. Ведь у нас же все оппозиционеры. Они до тех пор оппозиционеры, пока у них денег нет, пока у них должностей нет. да да Возьми, смотри, оппозиционером был Саша. Да Рогозин был. Рогозин книжку писал «Враг народа». Да. Дмитрий Олегович Рогозин. Еще каким. Саша, редактор главный дня, завтра газеты. Аса Андреевич. Да. Не, но он до сих пор сохранил живую совесть. Какую он сохранил? Он, как только это, Путин ему дал деньги на э, телекомпанию, да, все, он стал стелиться. И все другие. Это уж я беру крайне э, Проханова, потому что самый-самый ярый был оппозиционер. И когда Александр Андреевич Проханов... Я знаю ваше отношение к Проханову, но когда Проханов? А какие у нас как, 9 мая. Отношения? 91 -го года, когда не проводился парад, не из-за пандемии, а просто не проводился на Красной площади Парад Победы, Александр родил ордена и с маршем в одиночку. А кто сказал, что парад одного человека – это не парад? Прошел по брусчатке Красной площади. Такие поступки – это поступок. Символический. Для кого-то он ничего не значит, у кого-то вызывает иронию. Для меня это поступок. Он же прошел. Я не прошел… Не догадался, не сообразил. Посмеялся бы, наверное. Мы же дураки все были, Господи. Понимаешь? А он прошел, он сделал это. Понимаешь? И традиция не прервалась. Благодаря параду одного человека. Великая советская традиция. Ты считаешь, это поступком? Конечно. А я считал бы поступком от Проханова, которого называли соловьем Генштаба, да? Да, да, да. Там, там. после дерева в Кабуле и других это неплохая книга Дерево да. в Кабуле, но я бы считал поступком тогда, когда э, приезжал Ахрамеев, и э, а там он приказывал брать сопку, и э, чтобы там на этой сопке сидели, она нафиг, никому не нужна была эта высота, дорога далеко. Это в Афганистане? В Афганистане, и тут же посылали командиры полков людей, те их стреляли афганцы, ну, вот, да. клали э, Насмерть, десятками. Да. Ну, брали эту сопку, а уезжал Ахрамеев, они опять отдавали, я не нужна. Ахрамеев приезжал, опять берите. Сергей вот я Федорович Ахрамеев был человеком, что называется, ну, как он заплатил за все за это? Вот Покончил я считаю, если был поступок, если бы э, пришел, Проханов приехал, пошел бы взять эту Сопку по команде Ахрамеева, а он я... не пошел туда. Ну, легко говорить, это, мы же не были там. Это про, легко пройти по пустой площади. <дых> а я вот хожу по лесу пустому, шагаю тоже. Строевым. И вот считаю, что я делаю большое дело. Что нас ждет? Вот нас с вами, нашу с вами страну, мы действительно теряем, есть у вас такое ощущение, теряем ощущение народа, как силы, или народ действительно теряет сам себя в какой-то мере. Что происходит сегодня? Ваша оценка. Ну, на, моя оценка происходит то, что у меня написано в книге, Власть втратила. Третий, третий, да. третий этап. Мне больше всего Валя Юмашев понравился. Он гениально прочитал книгу и сказал: В книге полторанина нет ни слова, правды. Замечательное заявление. Валя, докажи! Хоть по одной страничке, вот прям исчез Юмашев. Пукнул! Ну, это. И ушел. Я на это внимание обратил. Зайка. Хоть бы я подумал в огоньке это у нас Юмашев, он был зав отделан письма, хоть бы одну статью написал. Так вот, что нас а ждет? А Значит, то, что я прописал, это книга, как бы это не звучало по хвальбой, но это правительская книга. И там все это сказано. Правда. Вот, и третья часть, третья э, серия этой огромной, э, грандиозной э, акции глобальной по России, очищению русской земли. Сейчас идет третья э, часть. Вы это... считаете началось? Нет, это уже первое, это развал Советского Союза, Понятно. второе э э лишение России суверенитета. И третья часть это э утилиза утилизация русского народа. Коську сына вашего за эту книжку выгнали отовсюду. Да. Утилизация русского народа сейчас идет как раз. То, что происходит. Вы так считаете. Я считаю. Ну хорошо, вот мы с вами не молоды. Вот. И я тебе скажу. Вот в конце жизни, да, мы все идем к концу. Дай бог нам еще, но все-таки мы с вами приходим к выводу, что наш народ, мы оба русские, причем коренные русские, да? с ним происходит то, что вы называете очень плохим словом утилизация, я с ним в принципе согласен. Очень обидное слово для русского человека, что его кто-то там утилизирует. Все-таки мы не сырье, но нас, да, действительно делают неким мясом для чего-то. А вот нам-то что делать сейчас, видя все это... вот. Мы ролик сегодня разместили в Владивостоке, и столько это не фейк. Я со знаком вопроса размещаю, я же хитрый, чтобы под закон про фейки мне не попасть. В багажнике автомашины избирательный участок. Я глазам не поверил. Реально открыт багажник. Кто хочет за Конституцию или против, подойдите, проголосуйте. В багажнике стоит эта хрень переносная. Значит, машина ездит, не паспорт там не достигнет. я мое предположение. В багажнике мы будущее. Выбираем. В багажнике автомобили, прошу ролик посмотреть. Мне зрители присылают. Вот, видя это все. Что делать-то? Такой простой русский вопрос. Традиционный. Что делать? Ну, мы с тобой уже старые, действительно. Только философствовать. Значит так, за вас не скажу, не знаю. Знаете, как у Михалкова спросили, правда ли, что вы и ваша жена работаете в КГБ. Вот того а, Михалкова, Сергей Владимирович, а -а -а. Дед задумался и сказал, за жену не скажу, не знаю. Вот, Насчет мы старые, я не скажу, не знаю. Так, так что, что делать? -то? Так вот я тебе скажу на этот вопрос. так. Э -э вот то, что Фриде Ницше говорил, тварь и творец соединены в человеке воедино, в каждом человеке. Да. Это э, создан суперкомпьютером э, человек, как единица. Суперкомпьютер много создан, мы к этому вернемся сейчас. И в наш, нас заложено, и борьба идет между э, добром и злом в каждом человеке. Тварь и творец, кто из них победит. Вот эти столетия, когда было самодержавие, когда крепостное право, когда поповцы, попы над нами издевались, потом стали Священно. издеваться чиновники КПСС над нами. Да. Теперь, когда сейчас все это творится, в каждом человеке побеждает тварь все-таки. Ну не в каждом, Михаил Ильич. Ну как в каждом? Ну далеко. Ну не что, в я... бабе Наде, вашей жене, в моей замечательной Бабе Наде, кто там? Да ну вы что, о чем вы говорите? Ну а 90... ну, баба Надь про мою маму, говорит, у нее слез слезы на глазах Ну 90... как же мне говорить, что, что Андрей, вы говорите? Я тебе говорю, 90% побеждает тварь, иначе бы, понимаешь, если бы. Иначе бы что? Если бы не побеждала тварь, иначе бы не были твари в невыходящие. То есть у меня миллион подписчиков, уже сейчас больше. Причем. Это люди, которые они, мы находим друг друга. Если бы не победил потом... тварь, слушай, не, не выходили бы на самый верх твари. Вот я тебе что скажу. Конечно, у тебя будет 20, 10 миллионов подписчиков. Это люди, которые в душе страдают, переживают, но они не могут. У них Нет, есть... у меня Русской недавно сказал замечательно. Общественное мнение – это мнение тех, кого не спрашивают. Да? Это вот очень точно. Это про нас. Что делать? Вопрос тот же, что делать? А что делать? Я думаю, что, ну что? сама э, природа сейчас будет за нас работать. Это вот коронавирус, что ли? Нет, давайте э, теперь вернусь к тому, о чем я тебе хотел говорить. да? Угу. Своей операции и дальнейшее дело. Угу. Вот э, то, что сейчас идет очищение э, земли русской от, от нас, да? в этом есть какое-то Предназначение божественное. Да ладно. Да? Вот когда мне делали операцию на, на откры... позвоночнике. На... Нет, на, откры... на. сердце. На открытом сердце. Когда на мне распили... Шесть часов они шли, да? Семь, да. Когда распилили мне грудную клетку. Акчурин делал. Акчурин вытащили это сердце. Да полож... в лед положили. Положили в лед а, в баба вакуумыция. Обабнадя рядом стояла. Нет никого. Не там. пустили? Нет. Она же хотела посмотреть, какое Нет. место в сердце она занимает у вас. Она бы не нашла. там Много а. места занимает у меня Родина, там, да? Да. Вот, любовь к Отечеству и так далее. И потом остановили это сердце, потом остановили легкие, сдули их, угу. отключили. Потом положили меня почти в лед и остановили. очень сильно охладились. Телом. Да как вы жили-то в этот момент без сердца и без легких? А я не жил. И у меня температура тела была где-то э, 28 градусов. Какая же жизнь? Они... они прочистили сердце, потом обратно его вставили это и запустили. Так, а в это время, 7 часов, поскольку душа у нас у каждого в сердце находится, душа освобождается и она не понимает, что, куда и возвращаться. Ну и она, да, конечно. Она летит. И вы ее видели. Я не я, я тел, это моя душа была. Куда как, вы полетели? Как я видел? я. Куда вы полетели? Ощущал. Я летел на тот чер цвет. в Черный дыру, так. на тот свет. Так. Я влетел э, в пространство, какой-то стеклянный огромный купол потрясающий, и свет был, э, вот когда много бриллиантов, и от них, и много ламп, и от них светит все это, играет, да? Вот такой свет там был. И что особенно мне меня... И была такая неглубокая речка, э, текла по камням. И э, такая площадь была покрыта, как вот Красная площадь, брусчаткой. И между брусчаткой даже травка была зеленая, трава мурава, да? И масса э, белых шаров. Это души как раз, это души, это, э, потому что часть черных, больши, это больших черных дыр, и часть мелких. Вот мы влетали, наши души мелкие дыры, а когда какие-то разрушаются э, планеты там и так далее, вот это все возвращается через черные дыры большие. Но самое странное, что меня поразило, направо и далеко-далеко уходило вдаль, Здание двухэтажное, желтое такое. Я сначала... Э, потом об этом долго не говорил, потом, почему скажу, начал говорить. Огромное здание, не видно конца. И вот там как раз все это под куполом было. И там тоже свет, свет, свет светились, эти, играли э, души там, или э, энергетические э, э, вещи. А... Э, Потом у меня э, всегда возникал и вопрос, почему у нас есть на Северном полюсе дыра, да? Ты не слышал об этом? Ну, это вот вроде как зоны, которые там уходят, что-то. Не, ну, я... Так объясняю. Я, я читал э, версию, что это гиперборейцы сделали. Да. Потому что шапка на, э, нависала над землей, на, нарастала, и земля валилась, на бок, вот, когда ледниковый период, через каждые 6-7 тысяч лет вот, наступал наводнение, потоп, а потом все выравнивалось, и вот они вынуждены были проделать эту дыру на несколько километров, и оттуда тепло шло, и шапка э, не образовалась. Но мне это не, не казалось э, убедительным. И тут я-то задавал себе вопрос давно, а тут этот вопрос как будто я задал, и мне ответили. Мне там ответила э, этот суперкомпьютер. А это здание, это суперкомпьютер. Оказывается, у нас в, в, в Арктике дыра, которая идет глубоко туда вниз. И в эту дыру идут течения Гольфстрим с, с Атлантики и 6 течений с э, океана И 388 тысяч кубических километров туда вода доходит до ядовитого океана, часть небольшая часть вращается через Фарежские острова, а 275 тысяч квадратных кубических километров теряется, неизвестный, куда они деваются. И вот оказывается, эта дыра уходит туда, к большому ядру, потому что говорят, что у нас ядро состоит из железа и Какого, какого там еще металла. А на самом деле это ядерная реакция идет, как у нас, как корабль ядерный. И эта вода омывает ядро, и потом через мантию, через щели там разные, просачивается наверх между плитами, которые, на которых расположены континенты, наверх. И э, в том числе просачиваются и делаются вот эти гейзеры, кипятки летят, тянут, особенно там, где в Тихом океане. Потом это, туда, где образовывается новое течение Гельферим, потом другие течения. И опять эта теплая вода идет на север и, и гасит эту реакцию. Вот это что такое. И мы, русские, мы нация, которая не умеет самоорганизоваться. Мы не можем э, самоорганизовать свое жи житье и бытие, у нас все время э, мы гадим там, где мы живем. Вот тебе недавно э, Олег Митоваль показывал документы о том, что э, на севере Красноярского края э, залежи мусора, да. отходов, миллиард двести миллионов тонн, да? Да. Вот. Ханты-Мансийский округ, это не Красноярский край? Ханты-Мансийский, да. Ну, в общем, на берегу Ледовитого океана, считай. Ну, почти, да, рядом. Вот. Теперь в Архангельск мы везем мусор на север. Мы сейчас на север стали весь мусор возить. Значит, Туда везем. У нас уже триллионы тонн набирается на берегу недовитого океана. Потом мы загаживаем нефтью там, и так далее, и так далее. А вода, которая поступает из этих источников, из Курасио, из да. Гайстрима, и, так далее. и она обращается. Там, Конечно, э... все же проваливается это грунтовые воды, и пошло выкидывается. Оно же да. э, такой водоборот, потому что американская подводная лодка хотела, там наши пытались узнать, пошел один парень и ушел туда, не вернулся, ему дали игрой Советского Союза тогда. А я, атомная подводная лодка американская хотела, ее чуть не затянула, она смылась. Туда см смывают все, и вот когда вот, и наш Весь мусор туда стянет, когда этот мусор потом э, забьет эти щели, вот, и когда вода не будет снова выходить горячей, когда она взорвет этот котел, землю, так чтобы этого не, ходило, не, не произошло, мне кажется, это сама природа заставляет нас или исправиться, или уйти с этой земли. Вот в чем дело. Поговорим о Боге. Видимо, вот этого бога э, имел в виду э, наш президент Владимир Владимирович Путин, когда записывал его э, в поправке Конституции. Вот это вот здание, длинное-длинное, желтое, которое, двухэтажное, которое я видел, это и есть суперкомпьютер. Понимаешь, у нас э, в мироздании, в космосе, есть энергетические течения, поперечные, продольные, а теперь вихристые, и постоянно идет вибрация. А в космосе пыли много. Пыль золотая, пыль значит, серебряная, пыль такая-то, пыль железная, пыль... Все это ми ми миряды, миллиарды раз, разных комбинаций, все это крутится при движении а частицы нейтроны, нейтрины, электроны и так, так далее, так далее. И постепенно эта пыль в результате этих комбинаций превращается в материю. И создается, лепет, лепится, лепится, и так создался этот суперкомпьютер великий. Он находится в центре Вселенной. Я не говорил об этом, потому что вы не сказали, сумасшедший человек. Ну да, но скажешь, когда... немножко, так сказать, да, но когда... дедушка. Но когда этот, э... этот космический э... хабл американский заснял, и э, нечто в центре Вселенной, э, в свете стоит здание, да? вот. и они написали «Обитель Бога», тогда я понял, что это... На самом деле есть. Хотя потом там появились разные добавления. То есть лета. Господь от нас устал. Это не Господь. Это есть суперкомпьютер, который создавал нас. Он создавал Вселенную. Да, вот Вселенный наш. А в других Вселенных, наверное, другие суперкомпьютеры. Ну, да, да. Поэтому и у нас законы одни, там другие. Поэтому там между Вселенными идет борьба, война. Он сейчас идет, кстати, сегодня, когда снимает около солнца битвы ты видел там да тоже идет и этот суперкомпьютер создал каждого из нас он создал э, человека вложил ему матрицу это ДНК и вложил в него э, идею э, тварь ты или творец пусть она борется в человеке он вложил это же дело муравья дал матрицу он вложил в комара птицу во все, в дерево и так далее, и так далее. Он, он создал нашу э, галактику. И мы, э, мы должны жить, и он смотрит, мы э, на самом деле способны жить или нет. И меняется цивилизация, это мы уже пятая цивилизация живем, не потому, что над э, Северным полюсом набирается огромная шапка, а меняется цивилизация, когда начинает мир с ума сходить, мы сейчас сходим с ума. И кувырки Земли организуют не какие-то э, снежные шапки, а организует э, гора Кайлас, которая находится на границе Непала и Китая. Это сделано из э, огромных камней гора 6666 метров. В свое, в свое время Иисус Христос, когда был в Непале, он обошел эту гору, она 52 километра, потому что все монахи обходили для того, чтобы его душа потом вошла в хорошее тело. Вот. И вот когда в горе Кайлас внутри никто еще не ни в жизни не мог подняться на нее, она не разрешает, когда в этой горе начнется урчание утробы, это механизм, который дает команду всем тысячам по земле расположенным этим к пирамидам, которые делают кувырки земли. Вот тогда начинается конец света. Но до этого человечество должно начать сходить с ума. Вот оно сегодня сходит с ума. Мы видно по Америке, видно Но по вы Европе. когда в трубу в эту влетели, вы Бога-то встретили. Вы главные... Это и есть Бог. Mm. Суперкомпьютер – это и есть Бог. Он создавал все. Не человек там, не старикашка бегает с борода, в, да. солнце, в джинсах, да? или в шортах. А суперкомпьютер огромнейший. Вот он, это высший разум и есть. а О нем его как бы предвидел еще Кант. Помнишь такого, да, Именно, я... И Вернадский много об этом говорил. Ну, Вернадский тоже позже он. Конечно. А это Кант был. Это вот есть суперкомпьютер. И он будет заниматься нами. И поэтому, когда мы сейчас делаем то, что стало опасно для всей Земли, а мы начинаем осваивать Арктику, Она, как будто у нас своей земли не хватает, но все горит, все пылает, и у нас бесконтрольная земля. И мост в Мурманск вот. падает. Да, и мы с уже это становится объективной э, обязанностью этого суперкомпьютера заставить нас покинуть это дело. Я думаю, что вот, когда сейчас Путин нарисовал в своей статье, что давайте соберем Совет безопасности, да и Снова поделим, посмотрим, как мы, так ли разделили Землю, он нарывается, потому что возникнет вопрос, а много у Земли, у России, давайте ее отнимем, она уже становится опасной да? вот, для мира. Вот такое дело.